Слушали засыпающий воздух, стоя на золотистом холме, засеянном пшеницей. Тугие, налитые колосья нашептывали нам свои истории, делились накопленным теплом и солнцем. Впереди еще целый месяц лета, но от купальского задора не осталось и следа. К закату примешивается горечь расставания. Молодой Бог уходит вслед за ветром, в иные миры, проходить через свои лабиринты и сражаться со своими хтоническими чудовищами. Наши судьбы переплетены. Вслед за молодым Богом уходим и мы. Нас ждут такие же испытания, и мы к ним готовы. Замираем у порога, смотрим в небо, провожая взглядом золотистый закат. Мы благодарим Мать за Ее дары, силу и жизнь. Мы просим у Нее благословения и отправляемся в путь. Мы верим, что наш молодой Бог обязательно пройдет через все испытания. Он закалится, преобразится, Он станет могучим Богом всего» и мать земля призовет его в ночь Бельтайна, чтобы зачать новый молодой огонь. Так вращается колесо года. Вращаемся в этом колесе и мы. Мы знаем, что впереди трудные времена. Колесо покатилось вниз. Но также мы знаем, что это не навсегда. И у тьмы есть свой срок. Мы идем не на войну. Мы идем за знанием и силой. Это не простой путь, а легкого мы и не искали.